Включила запись. Всем доброго дня. Вижу, что у нас сегодня и Оренбург, и Москва, и э, Тверская область. Вижу, что отовсюду к нам присоединяются. И привет из Караганды шлют. Мы сегодня с вами поговорим о возможностях в проекте «Профитбот». Кто меня не знает, меня зовут Тамара Дуженко, я бизнес-тренер, финансовый консультант, кандидат экономических наук и активный, активный э, партнер компании Века. И вы знаете, я очень рада этому моменту, потому что на самом деле то количество всевозможных проектов, которые у нас сегодня есть, то количество инструментов, которыми мы можем сегодня пользоваться, они, конечно, потрясающие. И если, как и многие, я присоединилась вначале только для того, чтобы посмотреть, попробовать, то, конечно же, на сегодняшний момент я чувствую, что я с огромным удовольствием рассказываю о компании, и я чувствую, что мне это все больше и больше нравится, потому что те проекты, которые предлагаются в компании, их очень-очень много. И прежде всего мне хотелось бы буквально несколько слов напомнить вам, что наша компания Века это имеет, вообще я бы сказала, не имеет аналогов на сегодняшний день в интернет-индустрии, потому что то количество всевозможных шагов, которые мы можем сделать сегодня с помощью нашей компании, то количество инструментов, которые мы можем объединить, оно, конечно, говорит о том, что очень-очень хорошо компания развивается. И мы это видим, потому что Количество людей прирастает, а количество тех людей, которые объединяются со всего мира, их становится все больше и больше. Основная монета, на которой мы работаем, по-прежнему монета век, и вы это прекрасно знаете, она сегодня позволяет нам достаточно хорошо закупиться этой монетой и мы можем, в общем, очень активно э, потом ее применять во всех, абсолютно во всех проектах. И э, почему мы говорим о том, что э, именно в нашей компании работать очень выгодно? Потому что у нас есть э, своя, э, своя биржа э, CoinGalaxy, и вы, конечно же, можете быть активным партнером, этой бирже, и вы можете быть инвестором этой биржи и вы можете на ней зарабатывать. В компании Века есть готовые инвестиционные решения, и на самом деле здесь, что мне очень-очень нравится, не нужно придумывать каких-то вещей, там специально изучать, тратить огромное количество времени. Решения готовые нам постоянно предлагает компания. И постоянно говорит, пожалуйста, вот это, вот это. То есть все, мы, собственно говоря, не тратим э, бешеное количество времени на изучение, на то, чтобы вникнуть во все. То есть мы можем совершенно спокойно э, работать, заниматься еще какими-то дополнительными вещами, но и э, сотрудничать с компанией э, при этом очень-очень выгодно и интересно. Конечно же, компания привлекательна еще и тем, что она ведет социальные направления и даже позволяет тем, кто попал по каким-то причинам в неблагоприятные проекты, начать нормально сотрудничать с нашей компанией и зарабатывать средства. Это очень ценная такая позиция, социальная позиция, и она очень значимая. Мне хочется сказать, что то количество всяких разных продуктов, которые мы сегодня видим в компании Века, они, конечно же, сильно отличаются от многих криптосообществ. И прежде всего можно говорить о том, что это количество продуктов, это количество инструментов, оно позволяет нам э, создать свой инвестиционный портфель и посмотреть, э, как они работают. И, вы знаете, я свой опыт просто, конечно же, поделюсь своим опытом прежде всего, потому что э, я, когда зашла на один проект, э, я зашла вначале на 10.90, и посмотрела, как он работает, ну, «Так, э, здорово, пойду-ка я на следующий». И на сегодняшний день я участвую во всех проектах, потому что каждый из них проект уникальный. Каждый из этих проектов – это что-то настолько интересное, а самое главное – интересное решение. И, естественно, что о каждом из этих продуктов можно говорить много и много, и можно отдельными э, вебинарами, ну что, собственно говоря, мы и делаем, потому что компания позволяет э, научиться работать в каждом из предложенных продуктов. Идут вебинары, идут постоянные обучения, э, все делятся, все с удовольствием делятся информацией. Это можно любой вопрос задать в чатах, и э, по каждому продукту тебе очень быстро и подробно расскажут, как, что, особенно технически, если не понимаешь, какую кнопку нажать, то ребята, конечно, очень быстро говорят, где это найти. И поскольку у нас сегодня специальная тема, поэтому мне хочется остановиться на одном из уникальных продуктов. Это на профит -боте. И почему именно этот продукт я выбрала, потому что на самом деле он очень удобен для того, чтобы приглашать в компанию новых людей, для того, чтобы рассказывать, как работает криптовалюта, как работает наше сообщество конкретно. Потому что, вы знаете, очень многие люди, и сегодня наш рынок развивается настолько, с одной стороны мощно, а с другой стороны есть огромнейший потенциал, потому что многие люди еще не знают и не ощутили вот это вот волшебство криптовалюты, еще не почувствовали как в кабинетах щелкают денежки, очень быстро наблюдать люблю вообще, это так же, как огонь и вода, то есть вот это вот щелкание денег, оно дает прямо свою магию и свое волшебство, поэтому, значит, мы останавливаемся именно на этом проекте, на проекте ProfitBot, и смотрим, как в него зайти, ну вот Понимаете, на самом деле очень многие компании, которые работают с криптовалютой, они говорят, что минимум там вход от 100 долларов или даже от тысячи долларов или от 500 долларов. И человек, который хочет попробовать, у него возникают сомнения, потому что деньги сейчас заплачу а вдруг что-то не пойдет а вдруг что-то так сказать не будет ну не по душе и так далее так вот чем и интересно а, наше конкретно сообщество и особенно вот этот продукт вот этот а, инструмент профитбот потому что он позволяет зайти и начать работать буквально с 10 долларов а, конечно же когда я туда заходила я точно так же начала значит я купила на 10 долларов лицензию зарегистрировалась регистрация очень легкая по реферальной ссылке вы заходите и оставляете свою фамилию имя там этот самый, свою электронную почту на самом деле регистрация очень простая и вот вы как только зарегистрировались вам естественно нужно купить, купить валюту, то бишь купить токен RA, на котором сегодня работает ProfitBot, и купить его можно на нашей бирже Coin Galaxy. Это получается самый такой выгодный вариант. Поэтому вы покупаете значит токен RA на бирже и. Вы пополняете баланс, пополняйте баланс личного кабинета. Знаете, я, честно говоря, с техникой не очень дружу и думала, что это будет прямо так сложно, так сложно. Но на самом деле, когда открыла кабинет, когда посмотрела, зашла кругом идут указания сюда сюда значит нажми здесь значит зафиксируй ссылку отправь ее в подготовленную валюту на coin galaxy все деньги упали тебе на кошелек все ты пополнил баланс личного кабинета простейшая абсолютно простейшая операция и так Значит, как только мы получили деньги в кабинете, мы э, открываем депозит. И э, здесь нужно э, сказать, что конкретно в этой программе, в ProfitBot, депозиты открываются по понедельникам. То есть каждый понедельник, э, ну, это начало недели, на самом деле очень удобно. То есть я прямо отслеживаю, ага, понедельник, значит, Понедельник начинается у меня с профит-бота. Давай-ка, значит, откроем депозит, потому что все деньги заработанные, можно снова запустить на депозит. И таких депозитов можно открыть до да хоть сколько, пожалуйста. Открывайте их, и каждый депозит открывается сроком на 200 дней. Можете каждый понедельник открывать депозит. Главное, чтобы у вас там было не 10 долларов и э, зарабатывайте на этих депозитах зарабатываете очень э, ну то есть в данном случае мы пока говорим о пассиве то есть об активной части это отдельно буду разговаривать значит мы сейчас говорим о пассиве и так значит э, когда мы сделали открыли депозит то, соответственно, смотрим, как он работает. Ну и вот здесь можно посмотреть, как часики работают, как работает валюта. И, соответственно, получается ежедневные начисления. Эти ежедневные начисления вы можете совершенно спокойно, допустим, снять куда-то в другие проекты, переместить, либо точно так же сделать следующий депозит. То есть вот э, я сейчас считаю, что это не то время, когда нужно снимать, нужно, наоборот, закупаться. Потому что очень хорошее время для того, чтобы закупать монеты, закупать монету РА и ой, монету ВЕК и токен РА. И э, сейчас это, так сказать, в, именно ценовая политика, э, именно то, что сейчас происходит. Это позволяет сделать очень хорошее вложение. И, значит, когда мы получаем ежедневное начисление, у нас увеличивается доход путем реинвестов и реферальных вознаграждений до 14% от шестой линии в глубину. Значит, мы говорим о том, что у нас есть как активные, так и пассивные пассивный заработок вот в данном случае я пока говорила только о пассивном заработке и упомянула о том что есть еще и активный заработок и в данном случае главный момент заключается в том что компания века сочетала эти заработки и дала возможность как активно, так и пассивно заработать на криптовалюты. В валюте, потому что есть везде партнерская программа, есть везде возможность приглашать, и когда вы приглашаете, и за это еще и получается дополнительный процент, то это, естественно, становится интересным для вас и для ваших партнеров, которые входят в данном случае в наше криптосообщество. И здесь очень легкий маркетинг. Маркетинг-план линейный. с Вначале мы говорим все-таки о пассивном доходе. Да, с пассивным доходом 0,7-0,9% в день. От чего зависит этот доход? Ну, значит, почему мы говорим о том, что где-то 0,7, а где-то 0,9? Хочу 0,9. Отлично! Если хочешь 0,9, то тогда тебе нужно будет положить пассивно, чтобы заработать денежки, тебе нужно будет пассивно положить от 20 тысяч долларов до 30 тысяч долларов. Больше 30 тысяч долларов на один депозит положить невозможно. Нужно следующее открывать, поэтому... Значит, те, кто хотели бы сделать больше, допустим, больше положить депозит, чем 30 тысяч долларов, не проблема. Вы можете открыть другой депозит. И, значит, в данном случае это будет 0,9% в день. То есть 20 тысяч долларов и 1 цент – это уже позволит вам как раз-таки получать 0,9% э, в день. Если мы говорим о небольшой сумме, то тогда значит, и размер депозита э, у нас не очень большой. Допустим, от э, 10 этих самых долларов до 10 тысяч долларов, то тогда у нас получается депозит в сутки 0,7%. Э, все депозиты открываются на 200 дней, и 200 дней, пожалуйста, у вас будут работать эти деньги до фактора срабатывания. Но при этом имейте, пожалуйста, в виду, еще раз обращаю ваше внимание, что вы каждый день можете, конечно же, их выводить, но лучше всего, если создавать депозит, то, конечно же, по понедельникам, потому что именно по понедельникам можно создать депозит. Если у вас получается, то есть промежуточный процент мы, конечно же, тоже имеем, это 0,8% в день. Это в случае, если у вас депозит 10 тысяч долларов и 1 цент, или э, до 20, то есть любая сумма с 10 тысяч до 20, у вас любая сумма, которая э, имеется и которую вы хотели бы вложить в данный проект, вы, э, соответственно, зафиксировали ее, положили, и у вас уже э, тикают денежки 0,8% в день, точно так же. На 200 дней работает депозит. Очень удобно, в принципе, ориентироваться. Ничего нет здесь такого сложного, потому что вот есть 0,7, 0,8, 0,9%. Все хорошо. Дальше, значит, если мы начнем считать, да, ну, как пример, пример дохода, то у нас получается, допустим, значит, мы положили с вами на депозит тысячу долларов под 07 процентов на 200 дней что мы имеем на выходе мы имеем 1400 долларов то есть это 140 процентов допустим значит у нас депозит гораздо выше под 08 процентов и мы положили самую минимальную сумму, возможную для этого процента. То есть у нас получается 10 тысяч долларов, 0,1 цент. То есть у нас получается 0,8 процентов на те же самые 200 дней. И на выходе мы имеем уже 160 процентов, 16 тысяч долларов. Замечательная цифра. Меньше, чем за год мы получаем вот такие деньги и депозит более 20 тысяч долларов, у нас будет работать под 0,9%, и тогда мы получим 36 тысяч долларов под 180%. Великолепный, по-моему, пример, великолепный вариант дохода. Поэтому выбирать вам суммы, смотрите, какую сумму вы вносите на депозит, и под какие проценты этот депозит у вас работает. Это, естественно, уже вопрос и дело каждого. Но здесь значит, мы имеем в виду и знаем, что мы заходим и можем совершенно спокойно начать свою программу, начать свое знакомство с ProfitBot с ProfitBot всего лишь с 10 долларов. Давайте мы посмотрим такую уникальную вещь, как магия сложного процента. Я думаю, что на самом деле на сегодняшний день все уже знают, что такое сложный процент. И э, знают и как им пользоваться, и как его применять. Потому что э, здесь тоже нет никаких э, особенностей и технических сложностей. Сегодня в интернете очень много калькуляторов которые считают сложный процент. Для этого достаточно просто в интернете набрать сложный процент, и у вас выйдут калькуляторы в том количестве, в котором, так сказать, можно будет выбрать то, что вам наиболее отзовется. И сложный процент, он, конечно же, позволяет делать дополнительные средства, увеличивать свой капитал. И... На процент, то есть на деньги, которые вы зарабатываете, получать еще больше денег. Как сказал Бенджамин Франклин, деньги, которые сделаны деньгами, делают деньги. Замечательная такая уникальная крылатая фраза, которую часто используют, когда вообще просто в принципе говорят про сложный процент и на самом деле это на сегодняшний день стало интересным и возможным да то есть даже хотя бы вы можете просчитать свои средства это тоже легко делается давайте посмотрим с вами на таблицу реинвестов допустим что мы можем с вами заработать за три года мы просто Положили деньги, у нас есть 1000 долларов, и мы с вами смотрим начисления, которые здесь рассчитываются. Мы смотрим, значит, как работает у нас значит, работаем с помощью реинвестов и считаем наши общие суммы по количеству дней, то есть, которые у нас в программе, да, и э, смотрим, как начисляются эти деньги. Мы, допустим, не просто так положили э, тысячу долларов и забыли, мы постоянно делаем реинвесты. Мы каждый понедельник создаем новый депозит. И, э, значит, у нас э, увеличиваются... Наше начисление за 363 дня у нас уже становится более 12 тысяч долларов. На самом деле специально все рассчитано. Посмотрите внимательно на таблицу. Здесь вы ее можете сфотографировать, допустим, или обязательно будет все это дело в чате. Посмотрите количество дней и как у нас увеличивается сумма то есть всего лишь за семь дней у нас идут начисления в день и у нас идут идет реинвест и у нас к концу семи дней всего лишь то семь дней только прошло у нас уже 1049 долларов пожалуйста значит ни один банк естественно Такого не дает, вы все прекрасно знаете, потому что с любым банком, с каким бы мы ни взаимодействовали, и в любом банке, в котором бы мы не спрашивали вопросы по депозиту, такого предложить никто не может. А вот, скажем, когда мы делаем дальше реинвесты, когда у нас в работе деньги уже 21 день, тогда на выходе мы имеем... Смотрите, на самом деле даже месяца не прошло, да, а у нас уже увеличение 1154 с копейками. Сумма возросла от 1000 до 1154. Значит, когда у нас прошло всего лишь 196 дней, то наша тысяча долларов превратилась почти в 4 3816 с... в периоде там, девятки и так далее с копейками. И вот таким образом мы можем говорить о том, что через 3 года, если мы работаем, внимательно смотрим за своими деньгами, делаем реинвесты, и отслеживаем, что происходит в конкретном продукте, то через три года у нас наша тысяча долларов превращается аж миллион. Поэтому программа, почему я на ней заостряю ваше внимание, почему я об этом рассказываю, потому что на самом деле вот этот инструмент, он очень-очень интересный, Вариант, когда человек уже увидел, уже вкусил вот эту вот прелесть, так сказать, и понял, что деньги здесь зарабатываются, деньги здесь приходят. И, соответственно, пассивно определенный момент получается так, что пассивная составляющая переходит в активную составляющую. Потому что нам всегда хочется поделиться чем-то хорошим, интересным, тем, что мы знаем. И самое интересное, что когда мы скрываем информацию, ну, как я буду кому-то рассказывать, да, то есть, ну, зачем и почему, да, а вдруг меня кто-то не поймет. Давайте посмотрим с другой стороны на это. А может быть, кому-то это важно нужно, а самое главное, интересно, и вот с этой позиции посмотрите, что информацию, ее нельзя закрывать, ее нельзя прятать, о ней нужно говорить, тем более, что если вы зарабатываете, то вашим друзьям, приятелям, кому-то, собеседникам, с которыми вы, допустим, встречаете, тоже очень интересно и хочется позарабатывать, тем более в таком проекте, в который можно зайти всего лишь за 10 долларов. Ну а почему бы нет? А при этом у вас есть активные ссылки, вы можете приглашать в компанию. И здесь уже у нас работает активная составляющая. То есть, это шестиуровневая реферальная программа. Партнерская программа, на которой вы э, приглашаете э, в нашу компанию, приглашаете в конкретный проект. И таким образом, что у нас получается? Вот э, мы всегда, значит, и Не имеем несколько уровней. Что это значит? Это значит, что есть люди, которых вы пригласили, и есть люди, которых э, пригласили ваши друзья. Поэтому у нас есть первая линия. Из первой линии мы получаем 7% от э, депозита за приглашенного партнера. И этих э, партнеров может быть, конечно, достаточно много, сколько вы посчитаете нужным. Вы захотели поделиться информацией, вы поделились информацией. и за каждого партнера в первой линии вы получаете 7%. На второй линии вы получаете... 3%, то есть получается, что это уже не ваши персональное приглашение, это приглашение уже ваших партнеров, поэтому здесь процент меньше. И вы получаете 3% от депозитов тех людей, которые пришли к вам со второй линии. И далее третья, четвертая, пятая и шестая линия приносят вам 1% депозита. То есть тех людей, которые дальше стали приглашать друг за другом, приглашают и приглашают э, людей. И э, на этом вы тоже зарабатываете, потому что компания вам платит до шестой линии э, с каждого приглашенного, которое есть э, в вашем, так сказать, в вашей структуре. И особенно мне хотелось бы здесь остановиться на, значит, уровнях, которые можно, с помощью которых можно еще и дополнительные средства получить. Так вот, смотрите, значит, первый наш уровень, уровень, когда вы просто партнер, это вот те самые 10 долларов, которые позволяют вам сотрудничать в этом, в этом проекте. А далее, значит, когда вы начали приглашать людей, либо вы сами увеличили свой депозит, вы увеличили те деньги, которые захотели положить, то тогда уже получается ранг 1 от 1500 долларов. Это общий суммарный объем с первой линии когда этот значит объем увеличивается то есть личный ваш депозит 1500 а вот общий объем тех людей которые вы пригласили он угу. интернет немножко скакнул так вот он значит составил 25 тысяч долларов и тогда вы бонусом получаете 100 долларов Прекрасный вообще подарок. И, значит, смотрим дальше, смотрим дальше на те уровни, которые, то есть, есть личные депозиты. Вы можете увеличить личный депозит. И вы получаете от общего объема каждой вашей структуры, то есть, вот, которая у вас есть. И здесь, конечно же, самый интересный вариант начинается с F3. Это уровень, третий уровень, когда вы получаете еще и 2% с ежедневных начислений партнеров первой линии. И вот здесь очень важно понимать такой момент, потому что на самом деле задают люди вопросы, и я сразу вам поясняю. Это не значит, что вы отбираете как бы эти деньги, да, у э, партнеров, нет, ни в коем случае, это говорит о том, что компания вас поощряет, и компания вам начисляет дополнительные средства за тот э, оборот денежный, который проходит, да, то есть за объем, за э, вот эти вот, э, за приглашенных партнеров, и ежедневное начисление партнеров первой линии. Вот это очень важно понимать, потому что это уже значит, подарки идут, это идут бонусы, это начисления идут от компании. И ни в коем случае не по-другому. То есть это не значит, что как-то там средства чужие куда-то распределяются. Нет. Такого нету. А значит, конечно же, хочется и дальше после этого работать потому что компания поощряет и мы можем работать до т 5 то есть это тот уровень на котором у вас личный депозит уже составил 150 тысяч долларов у вас очень большой объем со всех линий и вы получаете то есть, вообще просто вот все эти объемы, все эти возможности, они позволяют, опять же, начислять компании дополнительные средства для вас. И здесь уже считается начисление 2% не с одной линии, а с первой, со второй и с третьей линий. И вот эти предложения компании они конечно же они конечно же играют на то чтобы значит, мы активно сотрудничали и соответственно активно работали чтобы мы звали в криптосообщество новых и новых людей но ну, так и есть потому что когда у меня идет хороший заработок но зачем же я буду это скрывать? Я могу этим поделиться. Я всегда могу сказать, что приходи в наше сообщество. Во-первых, познакомишься с криптовалютой, если вдруг не знаком. Либо значит, зайдешь на продукты, на новые продукты и сориентируешься. То есть будет, будет у тебя дополнительный портфель. А компания Века, я еще раз повторюсь, дает нам вот этот объемный портфель криптоинструментов, которые инструментов работы в интернете, которые позволяют увеличить свой заработок. Вот такие предложения на конкретном совершенно проекте, на профит профитботе, который, конечно же, дает нам возможность как пассивного дохода, так и активного дохода. И когда идет это сочетание, а в данном случае наше сообщество позволяет сочетать как активный, так и пассивный доход и увеличивать свои, увеличивать свои активы. И это здорово. И мне хочется еще раз обратить ваше внимание, почему именно на этом инструменте, почему именно на этом проекте я сегодня остановилась потому что э, здесь очень простой и понятный маркетинг. Э, легко можно в нем разобраться. Самое главное, что здесь не нужно дополнительных каких-то знаний, здесь не нужно дополнительно что-то изучать или долго изучать. То есть вам достаточно просто вникнуть и э, небольшое количество своего драгоценного времени уделить на то, чтобы э, понять, в каком уникальном проекте вы работаете. И вам достаточно будет каждый понедельник начинать, свой понедельник начинать с депозита. И именно вот когда вы так начинаете, то вы уже совершенно четко знаете, что у вас, значит, вы уже... Ну, каждый понедельник, раз вы в проекте, раз вы чувствуете, раз вы открываете депозит, значит, вы уже понимаете, что это легко и просто. Так вот, простой и понятный маркетинг. Здесь а, самый низкий порог входа из а, всех предложений, всех инструментов, которые на сегодняшний день а, есть а, в нашем криптосообществе. И это а, позволяет опять же таки а, зайти сегодня на проект с любыми с любыми абсолютно сбережениями потому что 10 долларов сбережениями назвать трудно за 10 долларов мы в магазинах гораздо больше тратим денег поэтому 10 долларов всегда можно выиграть и вложить в проект хотя бы для того чтобы с ним познакомиться и посмотреть как он работает как я показала вам мы с вами посмотрели несколько вариантов здесь очень высокая доходность, и эта высокая доходность еще увеличивается благодаря тому, что мы с вами можем активно приглашать людей, и когда вот вы покажете вот этот маркетинг, когда вы сможете сориентировать человека и сказать, что смотри, на самом деле, вот ты положил деньги, здесь у тебя пассивный доход, но есть еще и активный, приглашай людей, и компания тебе платит. Поэтому Именно вот эти два канала доходности, пассивный и активный, дают нам дополнительные возможности именно в этом замечательном проекте ProfitBot. Вот это основные вещи, на которые мне хотелось обратить ваше внимание, рассказывая вам и напоминая, что в нашем в нашем сообществе есть такой уникальный инструмент, как ProfitBot. И вы знаете, на самом деле здорово еще вот что. Что компания постоянно обращает внимание на свои инструменты. То есть у нас всегда есть возможность выбора. И у нас есть возможность не только на одном чем чем-то сориентироваться, да, и остановиться, но и на всех инструментах посмотреть, как они работают, посмотреть, насколько тебе комфортно работать с этими инструментами. И, конечно же, я жду ваших вопросов, пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопросы, чат сейчас разблокируем, и можно можно спрашивать пожалуйста спрашивайте что и как вот. значит если есть вопросы задавайте если нет вопросов то мы тогда значит с вами будем говорить о том что достаточно хорошо позанимались и значит, можем говорить о том, что у нас, так сказать, все произошло так, как нам этого хотелось, да. Вот. Если есть, есть ли вопросы, я попрошу разблокировать чат. И э, отвечу, тогда, соответственно, отвечу. Отвечу на вопросы, которые у вас есть. Пожалуйста, задавайте. А, чат разблокирован. Пожалуйста, пишите, что думаете по поводу профит-бота, потому что на самом деле действительно уникальный проект и да, фактор – Фактор F5, да, да. А что вы хотели спросить по поводу фактора? Он, конечно, уникальный фактор. X5, который срабатывает. Здесь, вы знаете, что на самом деле, Александр, получается так, что вот когда мы, когда он срабатывает, да, то тогда мы начинаем снова работать. Мы начинаем... Значит, снова открывать депозиты, снова, значит, открывать всю эту программу по новой. Поэтому, значит, он дает нам максимальное количество денег. И смотря, как вы хотите дальше взаимодействовать с профит-ботом. Поэтому кто-то, значит, стремится к этому фактору, и когда он срабатывает, начинает, программу по новой работать, да, а кто-то просто делает дополнительные депозиты и просто переходит, э, так сказать, дальше, э, работает в, в этом режиме. То есть здесь уже, в общем, э, ну, каждый, каждый выбирает э, свою позицию в этом плане. Вам большое спасибо тоже за э, то, что подключились э, и, значит, я думаю, что каждый возьмет свою информацию, тем более, что у нас все в доступе. И э, мы можем посмотреть все, что у нас есть в записи. Запись, конечно же, будет <coughs> видео, которое было первым, значит, видео постоянно идут на сайте компании вы можете там посмотреть видео они все присутствуют очень короткие есть видео кстати по профит -боту, где тоже понятно как и что но здесь вопрос такой насколько мы хотим в этом разобраться то есть если мы хотим все таки разобраться то помимо коротких видео у нас есть записи как работает профит -бот. И записей достаточно много. То есть я вот обратила внимание, посмотрела, то есть их на самом деле очень много. И можно ну, внимательнейшим образом посмотреть просто весь маркетинг. Промо делаются постоянно. Насколько промо, о котором вы спрашиваете, один процент депозита, он у нас был, работал достаточно долго. Я сама воспользовалась этим промо. Насколько сейчас будет или не будет компания делать, ну, это еще, это пока секрет. <laughs> Поэтому, значит, мы все смотрим на события, мы смотрим, как у нас взаимодействует с другими монетами наша монета «Век». И э, сказать точно, будет ли такое промо еще или нет, пока я сказать вам не могу, потому что это решает руководство компании с одной стороны, а с другой стороны нужно э, сказать следующее, что когда э, открывается промо, то здесь очень важно э, оказаться в нужный момент, в нужном месте и обязательно использовать это. То есть, поскольку в компании открывалось очень много различных инструментов и очень было много предложений, поэтому на сегодняшний день, да, сегодня у нас такого депозита под 1% нет. Депозиты старые, они дорабатываются. Сейчас идет 0,709, И я подробно на этом остановилась. Что будет еще? Какие будут еще акции? Будет, значит, будет день, будет пища, будет об этом разговор, и обязательно мы об этом, обо всем вам скажем. Это, безусловно, информация обязательно появится. Еще вопросы, пожалуйста. Еще вопросы. Ваше мнение, кто работает с Профитботом, скажите, пожалуйста насколько легко работать, то есть вот я считаю, что это один из самых легких проектов и инструментов, в котором ну прям легко разобраться и не нужно тут никаких дополнительных образований ни высших, ни средних, никаких-то еще. Да, действительно легко. Поддерживают мое мнение по этому поводу, потому что здесь все просто на самом деле и маркетинг простой. И легко отвечать даже на вопросы. Легко я посмотрела, какие вопросы там в чатах фигурируют. То есть, в принципе, здесь все правда просто. Поэтому я вас благодарю. Благодарю У нас, значит, вопросов я не вижу. Я вижу обратную связь. Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем вебинаре. Всем Хорошего настроения, доброго, легко, понятно. Спасибо большое. Благодарю, благодарю. Вопросов, я так понимаю, больше нет, потому что иначе бы говорили. Спасибо, спасибо. Всем хорошего вечера, всем хорошо провести сегодняшний вечер и последующие тоже. Планируйте заходить в новые проекты. Во все проекты века я советую заходить всем. И вы знаете, вот такие моменты, они на самом деле это задача компании. Когда мы уменьшаем курс или увеличиваем курс, у нас есть курс. Этот курс рабочий. Он у нас в кабинете. И поэтому мы сейчас работаем по этому курсу. Что как будет, как будет планироваться, будет, не будет, понимаете? Но это э, гадание на кофейной гуще, я этого не люблю, честно говоря. Поэтому, когда есть какое-то предложение, когда есть уже какие-то новые вещи, мы всегда говорим об этом. И в компании всегда есть даже такая... Ну, как бы, вот, ребята, все, скоро что-то будет, и будет именно в этом проекте. Тогда, значит, вот, если это озвучено компанией, если это озвучено руководством, то, естественно, вы об этом тоже знаете. И через чаты, и через информацию, и через дополнительные вебинары. Все это известно. Если пока об этом нет разговора, значит, мы тоже все пока об этом молчим и смотрим, как развиваются события дальше. Поэтому все хорошо. Мы значит, сегодня ставим депозиты, открываем депозиты по понедельникам под 0,7-0,9% в зависимости от того, какая у вас сумма. Мы работаем активно с этим проектом и приглашаем новых людей. И, соответственно, увеличиваем, увеличиваем свои капиталы. Все, я, значит, выключаю запись. Всего вам доброго и удачи!